Что же, один сезон горнолыжно подошел к концу, второй с этого момента стартует, потому что сезон начинается не по календарю, а потому, когда мы начинаем планировать. Чтобы было веселее планировать, давайте обсудим планы школы выездов на следующий сезон. Поехали! Итак, мы прожили достаточно тяжелый сезон. Пандемийный, с ограничениями на въезд, на выезд. Многое было закрыто, но тем не менее, многое получилось. И основные выезды, которые я хотел, все-таки сделал. А хотел я даже не по местам, а по программам катания. И по сути, все в программе минимум мне удалось. На следующий сезон я хочу продолжить некоторые практики, которые я начал, и усилить какие-то, может быть, вернуть те, которые хочется восстановить. Вот, я надеюсь, что границы по пандемии потихоньку начнут открываться, и нам станут доступны привычные нам европейские места катания, но на всякий случай в планах я забиваю альтернативные варианты европейским вызов. Вызов будет немного, потянуть заявками не стоит, и занимать места стоит заблаговременно заранее. Начну сезон я с конца ноября-начала декабря в Шерегеше. Да, в этом году я попробовал этот формат, мне место понравилось, я вижу в нем хороший потенциал именно по открытию сезона. Мне устроил этот курорт по его трассам и возможностям. Мне кажется, это шикарное место для начала сезона, для того чтобы понять текущий уровень техники, вспомнить как вообще катаются. И заложить вектор на развитие, на сезон для тех, кто примет участие. Я планирую сделать несколько групп. От базового скользящего поворота начального уровня до основ карвинга. Разбить людей, приехавших по уровню и проводить с ними разные программы. Технически это будет организовано с помощью разных инструкторов. Все группы сам я буду так или иначе курировать. Никто не останется без внимания. Все получат порцию. Кайф, удовольствия и прогресса Для каждого участника будет составлен Рекомендуемый план Упражнений и занятий на весь сезон Для того, чтобы можно было заниматься самостоятельно Точные даты На сайте в разделе Туры и быстрые школы Следующий выезд будет Европейский, но условно Европейский, потому что никто, конечно, из нас Не знает, что будет с границами Я надеюсь, что их откроют Мне бы хотелось, чтобы так было Я надеюсь, что впереди год и что-то решится Вот, и поэтому я хочу Выехать в Австрию, местечко будет Называться Капрун Да, это будет январь Капрун это ледник, но катать Мы будем не только ледник Но и близлежащие Низкие курорты, уверен, что со снегом все отлично значит почему такое место потому что это гарантия классной каталки с учетом того что есть китштайн хор ледник есть э, Майскогель с прекрасными трассовыми катанием идеальных условий для обучения для новичков и для прогрессирующих и есть близлежащие курорты доступные автобусным сообщениям типа шмитт который хорошо подойдет просто для, в том числе, раскатки, накатки, практики. Групп будет, в зависимости от количества участников, тоже, я думаю, несколько. Ну, это, я уверен, что это будет хорошо для тех, кто уже прогрессирует в технике. Но опять-таки, я хотел бы видеть там две группы, это скользящий поворот. И какой-то продвинутый трассовый поворот может быть карминг. Но все это будет построено под участников, под их уровень. И в принципе есть программа для всех случаев жизни. Поэтому я легко сориентируюсь по ходу просто на уровень просмотра. Это будет конец января, начало февраля. Если вдруг пандемия, все будет закрыто, то ровно та же программа будет перенесена в грузию. Грузия в этом плане, это Гудаури, то же самое, те же самые практически возможности, достаточно высокий курорт, достаточно хороший снег, отличная атмосфера, хорошая кухня, все желательно и недорого, вот я надеюсь, что что-то из этого будет открыто, если не будет открыто ничего из того, что я сказал, то это будет либо при Эльбрусе, с курортом Эльбрус и прекрасным тренажером универсального катания сложного, с чекетом, либо Архис. Все это будет решено минимум минимум за два месяца до начала мы примем решение, то есть если за два месяца до выезда, то есть в начале декабря, по сути, по уровню на проведение момент проведения школы Шаригеше. границы не будут открыты, мы переносим локацию на те вот последней ступени, которую я сейчас обозначу, это будет так, и в конце марта я хочу сделать новую школу, новый формат, это будет чисто трассовая школа, такая немножко закрывающая сезон, и логически закрывающий сезон, это будет школа либо экспертного скользящего поворота, либо начального, либо такого продвинутого, ну, прогрессирующего карвинга, и проведу я ее на Урале, на Урале в районе Мраткина. Ну я так решил, мне нравится это место как-то так теоретически. Вот это будет первая школа уральская в моей практике. Я надеюсь, что в нее соберутся люди, которых э, интересует мой формат, интересует то, что я делаю, но которые географически ранее не имели возможности доехать там ни в Ширигеш, ни в Грузию ни куда-то еще. Вот это будет, естественно, строго трассовая школа. И опять-таки, в зависимости от количества участников, это может быть несколько групп, на сайте по ссылке в описании я дам ссылку на календарь школ, в котором будет указана каждая школа с подробным описанием того, куда, когда, какой уровень и так далее. Но я хочу сказать, что по опыту текущего сезона места восходятся очень быстро, просто как горячие пирожки. Прошло все на ура, независимо от пандемии, независимо от рисков карантина. На ура прошли все выезды, которые я планировал. Все прошло отлично. Никаких накладок, порицаний не было. Поэтому буду рад вас всех видеть. Жду ваши заявки. Чем раньше вы их сделаете, тем будет проще, продуктивнее планировать и гарантировать выезды, то, что все состоится. Я призываю вас не ждать какой-то реакции от общественности, четко четко ну, как бы определять свою позицию принимать решение обозначать свою позицию потому что тогда можно будет оперативно однозначно принять решение не ждите пока кто то что то решит все да потому что решение будет приниматься по количеству заявок но есть риск что они быстро придут и вы не успеете запрыгнуть в этот поезд все думайте планируйте Опять же, хочу сказать, что несмотря на все сложности, этот сезон оказался шикарным. Он по снегу, по каталке. Главное, чтобы по настроению, по количеству народу и по ценам ничего смертельного не случилось. Все выбранные мной места сработали. Все прошло на ура. Все, друзья мои, буду рад вас всех видеть в школах, программах. Встретимся в каталке. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте заявки в школу. Пока!